Всем привет, с вами Макс Риск, сейчас типа того, влево, в общем, звук микрофона. Значит, нас тут кукла. с 5000 кукол, да, И он имеет право изменить на 5000 я понимаю. Интересный наш так, мастер, Клантин, у брейдинги предыдущий сезон. А что это значит? Он очень заместитель. Нет, 26 левел. Сколько он играет, 1000 игр? Нормально, только 1000 игр. Потому что 1000 игр никто не сможет набрать. А лучший счет. Нет, сегодня он... Наверное, он каждый день собирает, как я. Призы так выиграл. За счет чего? Ну а. Так он берет, это попало. Пока понимаю. Сейчас <coughs> побыстрее посмотрим. А он разных клавбюре, слушайте. Разного варивается. с клавцами идет бой. Я вижу, что у нас уже 18 тысяч покупаем. Ну, прокачку 10 пульс 17 ппм. И урон. И достижение. Требой. Достижение. Первый персонаж, которого 7 уровня. Получаем. Ну, 1000 ппм нормальная. Вернули там монет а пару штук. Так, уже пусто. Ой, серебро. Ну давайте. Так как я понимаю, эта вот штука под названием Арешт. Башня тоже на башне. Она может атаковать воздух и землю. Также есть такой, а, а, красивый скин. Где такой скин уже видел? Ох, хорошая карта. Для битвы. Так он копирует меня. Окей, Хайк попирует. Наш тачка захватить все, даже произойдет побольше будет. Это против обычно раз, два. Ставим сюда суть уже казарму, а то вдруг что-то враг придумает. В две казармы построим, в случае, вдруг там рак с армией придет. Чем больше казарм, тем и лучше. Так, а мы еще баз построим. Я так думаю, это будет лучшим вариантом. я как-то плохо начинаю враг <смех> может был мне напасть И плохо делать а будет знаете чем он там занимается ночью знаю поэтому значит это будет он все изпускает это плохо почему потому что нету войска они ничего не делают нужно ему хоть как-то хоть как-то сказать делать что плохо. ладно ладно войскам охраняйте в принципе поделать потихонечку увеличиваем численность mm. <coughs> это одна из так также можно ускорить кстати а вот ману вот хватает войска хватит защита уже не надо Их не понадобится по-быстрому а то вдруг там чё брак но сука войск у нас казарма прям нужно было одну казарму что все равняется все равняется. нужно не упускать время это для старта там уже можно что-то поиграться заходи все базы и все в этом видео а, откуда он знает это здесь да странно чья не вижу сюда В принципе, атакуйте, не скучно. <с dois> ладно, напугал, так напугал. Напугал. все все. аварона. Да блин, хватит уже, как то понял Макс резко отдохнул. Так, ладно. пойдем проверим. Блебеху. Не, не, вообще Блебеху, боюсь его. Вдруг он именно будет жёсткий. 1? Пожалуйста, услышь <связывается> меня, бро. Пошли проверим, как-то уже страшно. Вдруг он что-то занимается. Так ты страшно. Сова, не отпускай глаз. С никого. Да. Может даже новую базу построить, в принципе. Смотрите, как круто. Это будет проще. просто оказывается. Спать воська, блин. А, урон. Мольно. Так, ну ладно, атакуйте. Поверьте, возможно, враг еще там что-то строит. У меня тоже нет там. Ладно. Давайте герой. Допустим. Тоже вот там нет. Ответный. А, всё, зато да, пути. На полной программе, которая всех, кого можно. Так. Друзья. Я же с вами экономику разобрать. Что, что, кто -то, кто -то а, где весь егоська наш. А где он? Лол, я не знаю, где в рай... Где наш напарник? А он. Хорошо, по количеству мы отступаем. Ну ладно. Все. Да, как он нам идет? то обоюсь как-то его уже. Не Давай, берем. Я знаю, что не теперь пехоты Хотя, как знаю что там, что он еще строит Поэтому, по-быстрому Ой Больше-больше этих гантов. Нападет, и мы окончили Потому что, будет Так, думаю, что мы будем это все Какой корабль, блин? Давай, по-быстрому, ускоряйтесь А то вдруг враг нападет, и мы нибудь а может быть поможешь? Призываем, Потом уже можно нападать в принципе. Так. И мало войска. Постюм весь базу. Да, все теперь тип-то высосаем. <laughs> И все будет классно. Так, давайте войска здесь, точка кубора здесь. У меня точка кубора. Давайте уже пойдете разведку и их Вдруг он там что-то будет. Там их сломаем. Давайте поздравим вас. Вдруг он там, демона. Чем дольше времени он дает, тем он сильнее. Ну, может, там кого-то нарушить то нет. Нет никого. Интересно, чем он там занимается? Крейтинг, пожалуйста, монетингию. А. Больше, больше войск. Так, выйди ИД подкрепление, идёте. По-быстрому. Раз, два. Мы все, типа, два. Забираем все ресурсы. Если получится. так, Вызываем самых сильных. Игребет кто так уже может под кончик удавить и войска чем-то. Пармейнет вазу. Пора уже не пугаться а и тут боевать. Другой возьмем барошечку. Там вазок. А это вниз по токути. Бегом. Давайте попал идем. Полный. Все ему крышка. Да, в принципе можно уже атаковать. уже и так мощный хакер. Получается, ну я понял. Но уже видимо арту пугается явно. Я даже не мышкой нормально. Ой, рубать. и конечно переждем прячемся все переждем ускоряем так, кстати хочу вот то пойти построить если вы потихонечку идете сюда вот все это значит на уже время кто не успел тот уже проиграл кто... так мы пройдем сюда вот да нас тронули, что-то тебя будет. Беря нас напал, ну это пугается. Там кордик тебя будет. Все, ладно, напугали. Квест выполняем. Все вроде, давайте уже не дразниться, а атакуйте. Так, у нас враг там. А нет, атакуйте, в принципе. По полной программе, пора облететь. Ой, Бой. Бой. О, у нас Помогаю. Вот как ты это делаешь, это такой все. вся, пятьк, потому что нужно войска собирать. А, ну да, можно конечно, еще пропустить, да, да. да. Сейчас будет еще один опять. На, постараемся все врубить не всех так вот все возьму всех всех всех рубать будем сдался все Вы получили 500 так остается нас 15... не я думаю мы не успеем поэтому можно еще раз спеть одиночном мы лишь бы пособирать там квестики по опытам может по кучу поип получать поражение по моему важно никаких ну, плохо желательно конечно большую карту если не маленькая карта то берем конечно же вот а я не для воды раз разве он такой вот смотрит а блин нужно численность качать да качать а блин такая себе карта ладно сойдет зато так, защиту строим остребить, я типа того башню такую маленькую. Так, ускоряем. Это тоже очень важно. Что мы делаем? Так, тихо, тихо, тихо. Прямо на скорость. Потом уже эту башню. А я потом. Вдруг он там сами выступит нас. Да, это вдруг потом. Сейчас прячется а что, а теперь персонаж который будет таким стандартным и он остается нормально а остается потом посмотрим кем он станет с новым скином потом купим нас 490 кристалл нужно еще немножко побольше кристаллов и все знаете количество это тоже очень важно но не сейчас захваты базы точно не на ну, потом уже захватим точно потом уже можно так а мы козрам построим еще один а -а -а. большая показывается карта кажется почему я не беру войска точнее башню я башню потому что пока не ну все, сейчас будет сами рубать или нет, или скажут. А блин, стой, бро, здесь слишком много на вози. Прям один падет из-за Так. Нас он нашел, окей. Стрем башню, базу, базу. На базу no, Теперь нужно готовиться к количествам. Да, а то как-то мы пропускаем количество Йоу. Так, все произойти его ресурсы, ну, можно больше ресурсов. До максима Так. Не, можно уже расследовать, чем они там занимаются, да? Ну давайте. Вдруг он там что-то делает. И найдем его еще. А, ускорим еще. Слушайте, а вернитесь обратно. Он там куча войска берет, слушайте. Армаду строить Реально армада. Громина армада. Куча арбалеток. Вау, первый раз такого вижу. Куча арбалетов. Да не а Нормально. А, я кто кто управляет мою? А ты где, да? Так, ты тут строишь да, я тут новую казарму, чтобы потом призвать этого гиганта, -мо. Так, а как его призвать? Если ти без все поймали. Еще. Пацаны, проснитесь! не знал Наверное, все кусает все, все все ладно так вы пройдете посмотрите эти вот здесь базы количество знаю Проверьте. тут нет никого значит база призы а, знаю что количество тоже главное Побольше как, призывать их. Ой, сори. Это уже безопасно базу стала Давай, раз, а, и... так, больше, больше маны. Это ман вообще не хватает. Так, тут, наверное, кто-то был, как понял. Нет? нам дает время, чем может это не дает, лучше. А? Эй, войска, обратно возвращайтесь. Ну, не ты там. Пробуйте, наверное. Бежит. Проверьте, можно вон там. Эконом сломаем, как он нам вдруг так сильно... А, сова. Йоу, йоу, он тут. Йоу, он уже тут. Вот так вот. Да, нужно просто... Что за? Он просто взял одного на базу. Двою ж магнитову он реально борзой Барбок, давай враг тут! Да твою ж магнитову достал! Да, блин, Офигел, чел! Да блин! У меня друзья разрушает на полной программе. По Как, как он это сделал? уже же чем он занимался, друзья вы поймете, чем он занимался, и как его восстановить. Это безумный волчонок. Давай, иди за ним. Сколько будет? Чёрт. Там да, он сам... Су -су -су. Э, иди, Ну давайте, тащите. Ну пьем его. Он чё, моего взял, да? Друзья, у него есть сердце, во-первых у меня есть эти карты запоминайте возможно для всего да тут что то блин разрушаешь нет. друзья он смазал он просто куча бой запускает может быть реально так экономика выигрывает новая экономика ремонт можно так атакуйте он все экономику не повалил Он тут даже валяет, нет? Пошли, атакуем. Вау, дерзкий чувак был. А, если был бы был под вами у меня это На! Может быть реально оголел, дядя? Кстати, кого у него левел пятого. Да, не так, друзья, ну теперь мы посмотрим, чем он там занимал. Неужели просто развитие? Так не знаю, сердце. Сер ага, голем да вроде он слабак, слушайте, он реально Слабак. Проверим сейчас. А, сюда время здесь. Почему не напал на него? Чего я не убил? В что боялся свою базу, какой я трус. База строит? Не. Так он смс Чем он занимался? А, эконом класса. Я то, что у меня не такие карты. То есть, если я бы так сделал, то я бы выиграл. Просто по, по ремонту. Это моя вина. Да, отстаньте, я сделаю еще две. Ну, понял. Дефа. Я у него это он много войск. Ну все, друзья, логично. Войска. Для деф там пару штук оставил. В маленькой карте я, я такого очень не задачит. А еще. М -м -м. Стоп. Ну да, не повезло мне с этим чуваком. Так-то с этим? Тогда у меня вырубится паер-бол. <laughs> Давай я, наверное, безымс какой-то. нет ни одной карты, я что-то прямо так Сделал крыш, и все. Нет, у меня карта, не прокачивает. эконом класс взял. А я ж могу вырубить его, да у меня есть сердечко. У меня нет сердечко, чтобы обратно вернуть себе? Дайте мне два сердечко. Презерд... Тринадцатый секунд. Это а нормально. Дорогая, вроде бы. Да, дорогая. Так сделайте еще дороже, что блин, хал, блядь, карту, блин, нам безумно. Не самых сильных игроков моих а игрок, брюх, берут вот и все. Но чтобы их противостоять, нужно больше типа, лимон, этих эм... големов. Демон. не будем, скорость тоже не будем, фарпулы, уже не будем все нормально так. Для дефа. Ну что, целый день деф ставить? В принципе, логично, можно. Можно так у него куча войск, как побеждать интересно воросик но там не были вроде бы эль вот если бы были бои, все было классно. так такая себе карта но если подумать то можно М -м, я на другой стороне а я хотел ну, той быть ладно казармы тут псы тоже выигрывают стоят баш значит нападает я беру арбалет и ставлю базу как я хотел раньше это моя ошибка -ра что-то не понял так арбалет не на базу может быть сразу же перелететь по быстрому потом а не сейчас а Производство. Так у него больше войск. Значит, больше казармы. Так, как думаете, псы. псы. у него будут. Я готов их уже отбить, потому что две казармы. Есть уже несколько вариантов, кстати, можно <сосим> <сосим> так, да, если ты играл скучи в кусе, то я бы убрал, точно. А тебе экономик будем ломать, обязательно ломать экономик врагскую. А друг враг что-то мутку совет Так советую сейчас базу новую строить. класс конечно берем так, давай уже по быстрому я там уже взял поиграем класс вот а, ну, и самого нужно взять в принципе не нужна мне совая так справлюсь а тем более дорогая 50 маны 25 да, до дорогой дорогой пола все ресурсы забрать вот чем так, все ресурсы забрать. До единого обычный песна а же берешь. Там меня же завалит так по-быстрому, знаю. Давай уже здесь ускорять никачка. Не будем тратить эти монеты. Брю войска, дрю. копийки хотите? ждать. Так. так. А, это для дефа, это для атаки. Обычные персонажи, мне даже не хватает маны, нужно экономить, а не нужно этим. нужно идти воевать. Пошли узнаем. Войска берем, что О. О. Вдруг он там скажете? Да сейчас завалим, что-то реально прикольно завалить в пража Ага. А, нет, он ничего не делал. Скорее всего, АСК как я же. Окей, собирает. Так, вы сюда, вот. Я да, просто. На базу строить. Скажите, на базу строить. Окей. Корабль. Кизы. Где нерешен, Как-то разнообразить. Корабль и в атаку. Тоже нет. Скорее всего, что он так классно строит. Очень даже опасно. Да, для обороны Лодка, посадка, посадка. Ну, все, отправляйте призыв. О, а чего у нас на войска собирать еще, кстати. А -а -а. Пой, удачи вам. Да? О -о -о. В атаку. А -а -а. В атаку все идем. Да хватит думаю, ждать. А где наша? А. -а, -а. В принципе понятно что тут э -э, происходит Ой. сколько войск. как они идут они как они плывут а, они автоматик а я так думаю как же так мы их просто в угол кстати заняли их ниточку. точку Кто-то может? Просто атакуйте. Истребителя. да? Устроим. Вот точки. В атаку. Бам. А так можно? Было бы. Скорее, как я спрятает кейт да блин ладно уйти сдался видно что прокачан 6 а чего чего у меня шестой? Тишется, а не 6 пишется красным активнее 7 это из-за того что такой клан нужно больше прокачивать что прям выйти на уровень О, логично блин я новичков что пробиться моки я прокачаю максимум игроков а, блин стоп стоп стоп хватит Ах, ладно по привычке длинный ролик можно в принципе ладно друзья всем привет вас макс риском продолжаем где враг я не знаю перепутал я перепутал где он это, да, я враг, знаете мы находимся товаром да, нам без разницы как бы арбалет не можем брать Нужно брать на ну, базу. Вот тактика. <laughs> Ставь так, что не вырубить. Да, ладно. Или нужно. Да, ладно. Да, структуру. Считаем. Да. Вроде опасно. Так. Где жанки? В принципе, можно еще с собой запустить. Я... Ра... А, Различия. Это уже следующий следующей серии просмотр сам макс продолжаем куда куда так Та -а вот призываемся так как-то не приходит соответственно мы конечно берем башню не строим башню строим кучу казаром войска И войска куча также летающих можно Вы там уже показывайте что мы тут немножко территорию. Тень захватывать территории день захватывать маны я ж могу вот так и регимирующийся прям столько вот класс вообще. давайте здесь точку сбор поставим а врагу нападем давайте все здесь ну, сюда но точка здесь теперь будет Ну а, ладно, работает. Скорее, потом ускорим. Потом подухой. В принципе, уже пора что-то мутить. Тыщ! Отлично, призываем Гучевой, сейчас будет такой сбор, потом будет тысяч 1000 потом снова сбор. И потом уже в атаку можно, в принципе, так, Питающий. Проверите, пожалуйста, баллы. Вдруг вот там что-то такое опасное. Эй, сюда идем. Нет, его. Проверим. И наша база будет целый эту базу захватываем, нам уже минерал еще а? Ай, эй сбор точек, пожалуйста меняйте сбор точки а то вдруг тут вот что-то произойдет, такой не классно сбор минералов, ставим производим Тут где он тут? где-то? Да. Так, скоро у нас будет герой Ага, понял, где он находится Проверим эту базу Я думаю, что он не знает, где он находится Так, хоть отлично Мы целую карту побежали Его нигде нет Значит, старый канал или молодой вдруг потом рак разозлится. Лучше тебя отдых... отдыхайте, деф давайте А ну, Пойдем на нас и не будет крышка, как я так думаю. Ну, нормально будет. Ой, типа, нормальная тактика. Как... Так, еще базу есть. Ну давайте прям здесь секретную. Тут мало кто смотрит. Так, построй здесь, я крышка. Да. Так, тут базу пути склоните. Окей, здесь база, а где я Так. Вот, конечно, Ушел. На армию типа того. Так, демона. Куча, куча, куча. Тут давайте до двухсотки идем атаковать. Это наша, в принципе, логичная тактика. Пока что идет пехота. Мы тут должны тратить по-быстрому база с построенным. Так. Вы, кстати, можете проверить базу. Вдруг он там. Вот это рядом. А, и вот здесь нет, отлично. Тоже охраняйте. Все точки охраняем. Будем слить как эти совы, если будет классно. Что вот Теперь, Теперь берем файборов. Потому что они такие сильные и стрит потратится, но тем самым проиграем точно. Поэтому берем. Не берем эти уже глазах уже хватит. Берем войну, слышь так вот, три карты, вот, и все. Кого там можно буквально взять. Так, захватываем все точки. Вдруг там брак хочет построиться. Мы такие, кордыщи, мы тут заняли точку, наша точка. Да, все, кардык, В принципе, что нужно мутить. Пока эти обычные пойдут. А, вы вот, знаете, я скажу вам. эти обычные такие сегодня. Дайте вот себе. Хитрый Макс что Куда-куда взяли? Все, идейте сюда, вот. Берите сильно, А вы просто идите, Пока. Потом они будут злиться на нас. попался. В принципе, атакуйте. Как хотите. Давайте на войска. хоть там экономка нам сэкономить. Ага, по ничем нежели будет атаковать на нас только попробуй я вооружен здесь и там только попробуй так я пока что не пробую все нормально попробую мы все точки захватим да, не спеши макс риск куда спешишь да молодежь ты конку сломал Теперь у нас есть преимущество все война война Бегом, беги по фортам фронтам фронтан атакует или как по полному фронтам атакует и угрожа происходит о пошли центр атаковать бражеский центр пора рубиться рубимся он такой блин у меня ж крышка а он вот зря с нами так связался а -а -а. на экономике сломаю One. а он тут еще что-то еще близко давай я что-то ну как ты вот, знаешь где наша база о oh, майка Барбоу. Вроде бы мы повырываем. Повыгрываем. Так, да, у нас тут начало вариация. что как-то разбивать что-то минералы. Все, вот, блин. знак вам нужно заниматься так вы конечно можете делать свою работу он уже здесь агенты oh не... по атаку по полной все, экономика сломана. В принципе, такой толк. А да, блин. А иди отакуй, блин, бойся. Вс. О, во. Вот кто их остановил, класс. Все, прячься. Знаешь, иди сюда, вот. будет Давай, давай, врубайся. Не знаю. О! А. Что происходит? Умаем все. А -а -а. Ремонт. Так, идем в атаку. Так, ну, в принципе, иди сюда, вот. Точку. Можно взять? Как хотите? Построить? Что-то новое. прыгает Что, закончите ресурсы? Наконец-то. А я так волновался. А -а -а. А -а -а. Понял. Чем больше мы строим, тем лучше. Так вот, он пишет, что он не слышал Как будто я реально на трачу. Войны тратимся. Вот и где нужно тратиться. Давайте. По полной программе. Угу. По полной программе. Другаем базу, чтобы он нам тратил свои ресурсы. И строим новую базу. Один человек смотрит, а он такой шоки. Там мы выграем, не бойся. Врубайте Потом фарбол вырубайте, красавы. Фарбол. Хоть как-то. А то он, опа-на. Я такой, блин, нам кирдык. Так, странно. Кстати, Слушайте, да, нужно бас построить. Нет, я вырублю. Стой, стой, подожди. Как так быстро он рубает нас? Я уже не знаю. Нам нужна казарма. Призывай. Блин, блин, нам кирдык, Друзья, реальный кердык. Если мы не будем ничего не Ха-ха-ха. э, он базу уничтожу. Какого, блин? Нет. Нет! Нет! Хорошо! Есть шанс! 1%! 1%! Ну у тебя большой сам шанс, если ты постараешься сделать вот такую штучку. Какую? Где там построить? Так. Ну, в принципе, вы там строите казарм. Может кота рамки не лучше, а? Прекрасно. Нам нужны войны. Я в рыбалке. А -а -а. Даже ж такой он быстрый. Так как это так? Когда у него войска закончится Вот как это? не шанс маленький, но есть. Давайте все войска. Фарболом. Помните, у нас были тут куча фарболов. Как он натоли? Вот как? Друзья, не понимают игру. да твою ж магнитолу 57. То я в шоке. Невозможно. ремонт саморемонт саморемонт сам призыв шанса просто ноль, как я понял это да, боюсь Ну какого блин черта разработчики вы не нормальный честно так когда кто их остановит уже нет ресурс капец нет! Стой, есть шанс, маленький. Твою ж магнитолу, да чтоб тебя. Пожалуйста, услышите меня. Стройте? Нет, это уже не поможет, где стрим теле Я их уже строю с нам времени, меня это уже не помогает. Есть хоть пару войск, пожалуйста. Соберитесь. Один. Вы че, блин, рейдить хотите меня? все достал там да, блин пушки тут на сова она она она не следи за позором моим просто закрой ролик вот, чувак мне уже смущает. но не следи за мной бы мне уже стыдно ну, ты понимаешь Как-нибудь. Так, войска. Атакуйте. Достало все. Стройка, мне без разницы. Просто атакуйте. Хорошо. Хорошо. Высасывайте. Давай, давай. Давай. Давай, давай. давай. Это твою же магниту, он все понял уже, он думает, что я сейчас Да, нет, я не выиграю в голове, просто весь девайс такой, как ты надому. Знаю, я проиграю, ну и ладно. Он тут салузу не видим. Борточки меняем. На этот борточки сидим. Да, он же пришел реально проиграем Нет. у нас тут нечего призывать да ⁇ -мо ⁇ такой ты неудачник пацаны остается только единственный шанс именно в этом он уже все видел он уже все понял да что Ну блин, разработчики, вы умные или двоечники? Ну реально, давай, Нет, двоечники. Так и знал, нам крышка, не зато, чувак. На другой. Возврат. Ладно. Ч он скажет Ну во-первых, слишком много этих ремонтов строить. Разработчики. Зачем так много ремонтов? А, чего? Лево ухо. 46 минут. все пока всем но я скажу что играйте j be схватит хватит, хватит он уже достал если горкули то все у нас здесь гаргуля друзья да есть что если я горгуль возьму за эти башни не спасибо за войска так, вот за атаку за крысы за борьбу вроде бы нет шансов следующим ролик всем удачи пока Эджи Вэйпс, ссылка в описании или просто в поисках вот боссор с обезьян.